Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас писатель, политик, поэт Алина Витухновская. Алина, приветствую. Привет, добрый день. Возвращаемся в эфир к нашим зрителям после некоторого перерыва после окончания форума Свободная Россия. И первое, что я тебе хочу спросить, это тема, о которой говорят уже все последние недели. Речь идет о нагнетании напряженности на границе России и Украины, о стягивании российской техники туда, об ультиматуме Путина, который он выдвинул Западу. Как ты думаешь, Вот, если емко сформулировать мой вопрос, возможно ли сейчас война? Ну, на мой взгляд, 90% что нет, но мы всегда должны исходить из худшего сценария. Вообще, я смотрю, что говорят аналитики и журналисты, конечно, каждый говорит, мне кажется, даже выдает не объективную информацию, а выдает ну, как свои какие-то настроения, кто был настроен на то, что будет война. Не говоря ни о каких объективных обстоятельствах, говорит, что война будет. Кто был настроен обратно, говорит обратно. Я думаю, что сто это вообще гадание на кофейной гуще. Я думаю, что даже военная разведка не знает, что будет через несколько дней. Но во всяком случае она это отслеживает. Хорошо бы, чтобы не получилось, как с коронавирусом, о котором, судя по информации, полученной постфактум Военные разведки всех стран тоже знали за полгода, но ничего не сделали. Я думаю, второй раз такое, такого недопущения просто не повторится. Но я все же да, склоняюсь к тому мнению, которое я высказывала неоднократно, что это не реальная война и не реальная угроза, это игра на истощение противника, это же это игра для того, чтобы Украина э, с... Э, выкладывала достаточные как бы, средства на свое военное укрепление, и соответственно, на борьбу, на пропаганду. Это тоже истощение, и порой этого вполне достаточно, во всяком случае, в современном мире. И плюс это желание постоянно держать публику в состоянии какой-то психической ажитации, что вот-вот что-то будет, вот-вот что-то будет. Это создание напряжения, оно выматывает не только Украину, но и, в общем-то, всех нас и всех, кто, большая часть людей, в общем-то, в роли безмолвных статистов за этим наблюдают. А какова цель этого? Ну, я думаю, цель все та же, это удержание власти и вывоз денег. И другой цели у этой власти нет. То есть, ты думаешь, что никакого большого колоссального вторжения в Украину наподобие того, что делал Гитлер там, в Польше, например, не будет? Ну, я думаю, что эти сравнения нерелевантны, они уже нас черт нельзя Путина сравнивать с Гитлером. В принципе, это вообще другой типаж, это другое время, это другое, другое ведение войн, военных действий, другое, другая экономическая ситуация. И, кстати, допустим, доля России в мировом ВВП это, по-моему, доля 2-3%, то, то есть это ничтожная доля в современном мире. Сейчас же все и устроено не так, как в учебниках Хаусхофера. Владеет ситуацией не тот, кто владеет территорией, а тот, кто владеет технологиями и экономическим потенциалом. При таком экономическом потенциале России, ну, говорить о войне, вообще называть себя империей, по меньшей мере, смешно. Но говорить о войне это просто самоубийственно. Но если с тем, что война сейчас ведется другими средствами и методами и вообще время другое, все понятно, то могу бы подробнее остановиться на психических характеристиках Путина и Гитлера? Почему ты считаешь, что это совершенно разные типажи? Я считаю, что психические характеристики Гитлера, если уж тут быть объективными, они неадекватны. Психические характеристики Гитлера они большей частью усвоены нашей э, аудиторией из каких-то поп-психологических методичек аля Эрих Фром, типа там, Гитлера и клинический случаи некрофилии. То есть из Гитлера сделали такого комиксового злодея, который вырос из детских комплексов, из сексуальных травм, что он прям таки, такой реальный некрофил. Я думаю, что Гитлер был плюс-минус относительно нормальный. Этот образ, этот персонаж тоже взросшен и соратниками, и окружениями. Он как окружениями. Бы, если бы человек был безумен, он не получил бы власть даже на те годы, на которые получил Гитлер. Мне кажется, что это совершенно невозможно. Людям удобно думать, что ими управляют сумасшедшие. Это как будто бы снимает с них ответственность. Но если Гитлер, да, это такая персона истерическая, совершенно, она безумна, потому что она из другого века, из века модерна. Тогда это было нормой, а сейчас, вот да, наверное, он был бы безумен. А Путин как раз нормальный, нормальный для постмодерна, но в принципе он занимается троллингом. Это довольно холодный персонаж, у которого я не вижу никаких-то очевидных признаков психического расстройства, никаких-то серьезных признаков серьезной болезни, и он очень, это такой теплохладный персонаж, который действует себе на уме, э, ровно в рамках поставленной цели, и в рамках поставленной цели он, собственно, пришел к успеху он 20 лет удерживает власть. Другое дело, что не надо акцентировать внимание исключительно на нем, потому что, как я уже и говорила, что это серый спикер черного полет бюро, это просто такая как бы петрушка на руке, там, не знаю. Теперь уже, видимо, просто исключительно силового блока, который правит БАЛ в России. Я почему спросил по поводу психических характеристик обоих персонажей и отличий? Между этими персонажами, потому что сейчас, как ты знаешь, в либеральной среде очень популярно сравнивать Путина именно с Гитлером, говорить, что путинизм — это фашизм, и эти сравнения заходят так далеко, что часто люди начинают пошагово сравнивать вот разные этапы, скажем, гитлеризма и развязывания Второй мировой войны с тем, что происходит сейчас, выстраивая прямые такие аналогии. Ну, в самом Распространенным является высказывание в духе мы сейчас находимся в таком-то году. Или, скажем, это Мюнхенский сговор о каких-то переговорах или что-то еще. Вот поэтому я и спросил: как ты, как ты думаешь, вообще, почему такое а, сравнение возникает в голове у либеральной аудитории? И действительно, является ли Путин, так сказать, Гитлером 21 века, а путинизм фашизмом? А, почему такие сравнения возникают? Потому что люди живут не в реальности, а в книжках. Часть интеллигенции и большая часть до сих пор, к сожалению, не вылезла из тех книжных библиотек комнатных, кухонных, в которых они прожили свою жизнь. Поэтому они не знают другой реальности, кроме реальности из учебников и из книг. Но даже реальность из книг и учебников — это уже интерпретированная реальность, то есть уже не реальность. И вот они поверили в эту интерпретированную реальность и, размахивая учебниками, пытаются что-то доказать. Но тем временем с другой стороны полностью изменился мир, и нельзя это отрицать. И да, кстати, интеллигенция, она не живет не только в реальном мире, она не живет в реальном глобальном мире. Она почему-то живет вот только в рамках даже не России, а какого-то СССР и пост-СССР. Да? Но людям так удобно. А я не стала бы брать за основу их выводы. С другой стороны, тут же им и Путин подыгрывает, он все для этого делает, он же как бы отчасти тоже имитирует гитлеровскую политику. И, в общем-то, путинская псевдоидеология, именно псевдо, потому что на самом деле идеологии нет, она выросла из интерпретации того же Дугина, немецких источников, там как, например, тот же Хаусхофер или Карл Шмидт. Это было все сделано для внутреннего пользования. Но оно для внутреннего пользования не существует. Чтобы говорить на публику, что вон происходит то-то и то-то, чтобы публику держать напряжение, чтобы она считала себя бесконечно интеллектуальной, бесконечно изощрённой, интерпретируя это вот в тех рамках и парадигмах, о которых ты сказал. Но опять же, в результате Путин остается у власти, а деньги вывозятся. Ничего подобного тому. Что происходит в гитлеровской Германии, здесь не происходит или происходит в мизерных масштабах, в общем-то не происходит и того, что происходит в сталинские времена, за исключением, конечно, сроков. Эти сроки усугубляются, и это действительно достоит внимания. Кстати, да, ты обратил внимание еще на одну аналогию, которая часто используется, это аналогия с, со сталинским СССР, со сталинизмом, как бы в сознании оппозиционно настроенных людей, очень часто сталинизм и гитлеризм вообще объединяются в что-то такое одномерное. Ну, отчасти это и есть что-то одномерное. Оно одно не существовало бы и без другого, и начиная там с пакта Молотова-Риббентропа, одно неизбежно следовало и с другого. Это как раз верно, это как раз неправильно противоставляет. Другое дело, что гитлеровский режим просуществовал, всего лишь, а, а, в активной фазе всего лишь несколько лет, что Германия живет совершенно иначе, а Россия продолжает жить все в том же духе, и, возможно, все-таки дело не во времени и не в сходности идеологии, а именно в стране, в какой-то ее, ну, реально какое-то, получается, что проклятое место. Я уже не могу рационально объяснить то, что происходит, но ну, кроме вот какой-то чудовищной инерциальности, этой системы, чудовищной сансарной закольцованности и чудовищной пассивности людей и их инфантильности. То есть даже самая активная часть, так называемое, гражданское общество, как мы уже, вот то, что мы описали вот в этой беседе, это же чудовищная инфантильность представлений о реальности в принципе. С такими представлениями о реальности можно быть только Дон Кихотами и бороться с ветряными мельницами, что большинство успешно и делает. Кстати говоря, в этой связи я хотел тебя спросить а, о той мысли, которую ты часто высказываешь в своих текстах, как письменных, так и устных. Я говорю о том, что а, ты говоришь о репрессивности сознания российской интеллигенции, в том числе применительно вот к этим образом сравнение с гитлеровской Германией, а, со сталинизмом. Ну хорошо, предположим, это репрессированное сознание действительно существует. Я тоже вижу а, проявление этого сознания, но... А, что стоило бы делать как бы, вместо этого сознания, что стоило бы э, исповедовать, постулировать и так далее? Ну, Во-первых, отказаться от этих идеалистических представлений, на которых э, вот их герой Алексей Навальный, опять говорим про него, не получается не говорить, ускакал прямо в ад, то есть в тюрьму, и непонятно, что будет дальше. Вот к чему приводят идеализм, романтизм, возвышенное представление и главное не то, что их декларация. декларация это это нормально для политика, а просто как бы вера, что все это работает. Нет, это не работает. Кстати, возможно бы это сработало в модерне, возможно бы все это сработало в начале 20 века. А теперь мы видим, что всем управляет экономика. Это факт, который глупо отрицать. Так что нужно делать с интеллигенцией либеральной, вообще оппозиционно настроенным гражданам? Как относиться к этой репрессивной реальности? отказаться от своих иллюзий, пересмотреть формы, пересмотреть вообще свои взгляды на жизнь для начала, но то что переработать ошибки, что сделала ФБК и Навальный, мы об этом говорим в каждой эфире, и мне постоянно высказывают претензии по этому поводу, я не буду долго распространяться. Да, но мы не будем об этом больше. А все равно надо сделать. А дальше из того, что делать чисто технически, нет в данный момент ситуа в ситуации диктатуры, я не поздно не могу посоветовать, что можно делать технически, ее можно только переждать. Но во всяком случае в публичном пространстве я не могу ничего сказать. Я просто имел в виду некую антитезу репрессивному сознанию, о котором ты говоришь. Антитезы репрессивному сознанию надо переставать ощущать себя жертвами. Такое впечатление, что людям это просто нравится, что, ну вот как я часто сталкиваюсь, вот возьмем литературу, постоянно навязывают образ Поэт и власть. Да? Поэт должен противоставлять себя власти, поэт не может желать власти, и поэт, как правило, должен быть умучен властью. Но почему? А почему поэт не должен желать власти? И так далее и тому подобное. Но это настолько все завязло у них в мозгах, они не могут от этого отказаться. Не отказавшись от этого, они все время будут жертвами, просто потому что они себя так маркируют. А кем надо себя маркировать? Ну хотя бы если, это, если люди имеют отношение к политике, они должны претендовать, безусловно, на власть, да, как будущие желатели власти, наверное, так для начала. Я примерно понял. Возвращаясь к Путину как таковому, скажи, пожалуйста, смотрел ли ты его пресс-конференцию? Ну, мельком смотрела, больше читала. Какое впечатление оно на тебя произвело? Впечатление печальное, что, ну, во-первых, все это очень незанудно. это опять такая брежневщина, это опять 70-е годы. Повторюсь, что Путин не произвел на меня впечатление больного человека, чтобы там не говорил профессор Соловей, о нем тоже же надоело говорить. Больше всего мне не понравилось то, что правозащитная общественность апеллировала к Собчак и выдвинула ее представителям своих интересов а в разговоре о пытках, таким образом профанируя и саму правозащитную тему, и тему пыток, потому что Собчак, ну это абсолютно путинский человек, то есть для кого разыграно было это шоу, совершенно непонятно. Информацию о пытках нельзя было уже утаивать, и, но если бы об этом говорил какой-то независимый эксперт или хотя бы член общественной наблюдательной комиссии, это выглядело бы нормально. Когда об этом говорит Собчак, такое впечатление, что перспектив у правозащиты в принципе нет. Потому что, ну это все равно, что если бы об этом заговорил напрямую сам Путин. Почему в этом участвуют такие люди, там, как общеизвестная, оставшая популярной Екатерина Шульман, и почему она заигрывает Собчак, это уже вопрос Собчак, вопрос к ней. Они всегда могут, конечно, объяснить это технически, что вот это наш представитель, но я думаю, что это будет лукавством, конечно, с их стороны. Мне кажется, что они уже сами становятся представителями системы. А тебе не кажется, что есть что-то очень глубокое внутреннее врожденное вот в этом желании нашей интеллигенции прислониться к кому-то именно из власти, обязательно из власти? Вспомни, как развивались вот протесты все эти многие годы, как настырно протестующим впаривали всевозможных людей, которые так или иначе относятся к режиму. Это и та же Ксения Собчак и всякие бесконечные канцельеры путинской мафии вроде Кудрина, и э, путинские олигархи вроде Прохорова и тому подобное. И каждый раз это как-то встречается достаточно ну, нормально. Но почему бы и нет, почему бы и не посотрудничать вот с этими людьми, почему бы и не дать им представлять нас где-то. Мне кажется, что там есть что-то глубокое такое врожденное. Ну, видишь, какой-то момент, возможно, в этом было бы было то, что а почему бы и нет, ведь все же надо попробовать, прежде чем понять, что оно не работает. Но теперь доказано, что оно не только не работает, оно работает во вред, ну, как в случае с Собчак и Болотной. Да? Тогда зачем? Тогда получается, что вы хотите намеренно профанировать, вы хотите прислониться к власти не для того, чтобы что-то сделать, а чтобы иметь свои дивиденды. И это финансовые какие-то еще там по работе. Это настолько стало прозрачно, я не знаю, от кого они это скрывают, я не знаю, на кого рассчитано это шоу. А так, в принципе, -то, сотрудничать можно со всеми если есть какой-то тактический и стратегический план, если есть там ресурс, здесь ресурс, на Западе и так далее. Нет правил, что прям совсем ни с кем не сотрудничать. Но вы больше ни с кем, кроме власти, в общем-то и не сотрудничаете. Получается так. А нет ли здесь какого-то такого врожденного советского и вытекающего из него постсоветского конформизма? Лишь бы был начальник. Советский... близкие есть... к начальнику. Вот, сказать, Да, именно что советское есть. Это советское даже не конформизм, это советское по блату. Что они приближены к кому-то, что кто круче их и выше их, и это дает им такое успокоение, как когда-то давали там советским форцовщикам чеки из березки. Но, но на самом деле, ну да, это что-то вот да такое. А может быть, стоит оппозиция российской, ну или тому, что осталась эта оппозиция, оппозиционно настроенным гражданам сообщества отказаться просто от этой парадигмы, оттолкнуть сказать, мы больше так не играем в эти игры, мы не хотим иметь ничего общего с этими людьми, мы их больше не примем? А, есть такой соблазн, но вообще я вот думала, что круг людей настолько сузился, возможностей стало так мало, что приходится проявлять не то, что дипломатичность, а сверхдипломатичность, которая заключается в том, что не надо даже делать то, что сказала сейчас я про Екатерину Шульман. Людей реально не осталось. Это вот, знаешь, каждый совершает для себя, это такое тоже 50-50, потому что а, дело в том, что они всячески а, намекают, на то, что, в общем-то, мы им не нужны. Но вот, если мы уже упомянули Шульман, на его примере и будем говорить, а нужен ли Шульман форум свободной России? Ну нет же, очевидно, что у нее есть масса других площадок, и все эти площадки на 90% системные. Поэтому, ну да, тут надо быть, наверное, тоньше, гибче и хитрее, если мы скажем, что мы там, как говорится, по-детски будет выглядеть, мы с вами не играем, ну а им это, им это уже и не нужно. А можно что-либо диктовать, когда ты обладаешь влиянием, в том числе медийным влиянием. Кстати, вот по форуму, форум был очень крутой. А медиа-реакции очень мало, с прессой надо работать. Вот тогда они будут к вам приходить, а так вы не мы не сможем диктовать им какие-то правила. Мы можем это продекларировать, но это будет тоже довольно инфантильно. Я как раз не Екатерину Шульман имел в виду в своем предыдущем вопросе, а больше таких людей, как Собчак, Кудрин и тому подобное. Ну, Собчак, Кудрин, так и не ты, не я. И так с ними и не общаемся. Общается с ними Екатерина Шульма, но это опять получается свой закрытый клуб. И они как бы уже отделились. А скажи, пожалуйста, вот сейчас уже подходит к концу 2021 год. Мы находимся в конце декабря уже этого года. Как бы ты могла охарактеризовать уходящий год и подвести его итоги? Ну, я думаю, что это можно назвать годом утраченных иллюзий и мне жаль тех, кто их не утратил, потому что утратить иллюзии, отказаться от них и отказаться от своих заблуждений – это очень полезно, это год протрезвения. Но для меня в том числе, потому что мне стало видно, то мои взгляды как бы они никак не поменялись. Но я думала, что за тем же протестом стоит куда больше ресурсов. Есть опять-таки тактика и стратегии и так далее и тому подобное. А оказалось, вот все оказалось таким пшиком. Меня лично все это устраивает, потому что отсутствие иллюзии, оно бодрит. Но большинство от иллюзии отказываться не хочет, а как бы нужно. И как ты думаешь, чего надо ждать в году следующем? Я надеюсь, что окончание пандемии, хотя после Нового года, я думаю, будет опять обострение, сейчас все начнут, уже все бегают без масок, конечно, все про все забыли, и с этим новым штаммом пока не очень все понятно, но я думаю, что он истощит сам себя. А что касается путинского режима, он будет действовать примерно в том же направлении, что уже сложилось, и... Я пока, к сожалению, каких-то надежных на радикальных изменений не, не вижу. Тут тоже, опять, не стоит питать иллюзии. Но с другой стороны, в любой момент, в любой дискретный момент времени может случиться все что угодно, наподобие появления какого-либо черного лебедя. Поэтому надо сохранять бдительность и быть готовым к любым переменам. Мы видим, что сейчас происходит под заново с года, видимо, все-таки закроют мемориал. Осуществляется давление на последние свободные СМИ, которые еще существовали в России. Как ты думаешь, вот этот режим своей трансформации в следующем году и дальше, до какой точки он дойдет? Будет ли это какая-то чистая диктатура в полном отсутствии любых свободных СМИ, любой правозащиты, любой оппозиционности, любой дискуссионности? Или какие-то элементы гибридности все-таки будут сохраняться? Я думаю, что мы можем констатировать, что это уже чистая диктатура. То есть она все-таки это процесс, который пошел совершенно автоматически, это бюрократический процесс закручивания гаек. Он дойдет до конца, свободных СМИ здесь не останется, как и легальные правозащиты. Какие-то лазейки, конечно, будут, но почему? Но это не подействует глобально на ситуацию. Ну, и на что ты надеешься, наконец? Я надеюсь на то, что э, вот здесь все происходит действительно по учебнику, что система начнет изничтожать самую себя, она уже это делает, потому что она уничтожает не только оппозицию, она кидается на саму себя. Это все тоже происходит в какой-то бюрократической заданности по каким-то там неведом, неведомым нам законам и неизвестным списком и подтачивая самую себя, она ослабнет. Я надеюсь на то, что Запад все же проявит здравый смысл, не гуманизм, а именно здравый смысл, который в общем-то обернется гуманизмом по отношению к нам, потому что все-таки держать рядом с собой такого агрессивного соседа, который скорее всего, ничего не сделает. Ну, даже если есть 1%, что что-то сделает. Ну, а зачем? То есть я надеюсь на какое-то протрезвление Запада, потому что пока Запад продолжает поддерживать диктатуру экономически, к сожалению. Что ты имеешь в виду? Не введение жестких санкций? Не введение жестких санкций, относительно нормальное, не жесткое дипломатическое общение. Но вот это все его долготерпение, подобное уже долготерпению русского народа. То есть, грубо говоря, ты надеешься на то, что система начнет пожирать себя, а Запад в конце концов нанесет по ней какой-то удар? Ну, в общем, да. Но я надеюсь, что эта оппозиция окончательно протрезвеет от иллюзий. Это, это самое главное для нас. Потому что Запад, конечно же, ничего за нас все равно не сделает. Он может быть только фактором. Спасибо большое. С вами были Алина Ведухновская и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами и с наступающим вас Новым годом.